«Мы русские!» вы, Болгарин Болгарий Филипп Киркоров понял, кто он есть на самом деле. Вот Накануне Филипп Киркоров дал концерт Дубае на фестивале «Парус», где обратился к собравшимся с пламенной речью. На фоне скандальчика с Наргиз Закировой это сообщение с публикой в зале носило совсем иной смысл. Филипп Бедросович пристыдил те страны, которые ввели антироссийские санкции и подтвердил, что мы все хотим мира. Филипп Киркоров на своем концерте на фестивале «Парус» осудил те страны, которые запретили россиянам въезд и ввели антироссийские санкции. «Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду все равно улыбаться и всех прощу, и мы простим, потому что мы великодушные и мы русские», объявил Киркоров потом тем кто это сделал будет стыдно вспоминать об этом а я буду все равно улыбаться и всех прощу и мы простим потому что мы великодушные мы красивые, потому что мы русские примечательно что в это время в зале собрались как раз те русские в кавычках которые покинули страну с началом спецоперации а потом и частично мобилизации. Но слова Киркорова встретили гулом одобрения. А еще одним ярким эпизодом этого концерта стал момент, когда Филипп обратился к своим детям в зале, а Алла Виктория так старательно ему махала и кричала, будто не видела сто лет. Но сегодня у меня главная поддержка в зале – это мои дети. мои Моя дочь Алла Виктория и мой сын Мартин. Где вы, дети мои? получили оценки, хорошо, и поэтому решили И это было мило. РУСПРОНЬЮЗ специально для сайта Папарацци.рф. Мы русские. Болгарин Филипп Киркоров понял, кто он есть на самом деле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.